А, всем привет, ребята, я с вами вас Васлива канал Дэви. И сегодня я вас поздравляю с Новым годом. С новым языком с Астальным Годом. Это у меня уже вторая часть. В первую часть я снял буквально 1 месяцев назад, то есть год назад. Вот. Я решил вас отправить на туру, это я эту, эту тему. Вот. Видео будет идти примерно 2 минуты, а может одна минута. И с этим занимать, я так специально делать. Еще раз сказал из прошлого года. Ой, кстати. Вот. Так, что еще сказать? Еще раз поздравляю снова лететь по старому году. Снова годом. Вот. Так. Ладно, еще раз поздравляю, снова лететь по старому году. Снова годом. Вот. Ну что, надо с вами пора... попрощаться, попрощаться. Ну что, с вами был я. Бешат Вазуев, это канал Дэви. Всем удачи, всем пока-пока.